Солнце светит, тает снег У меня веснушки Все стесняются меня Меня зовут Андрюшка Как-то вечер покрывает океан Жопу пьян с мокрой головою чайки ветер дождь и веснушки мысли тело и лицо андрю Чайки, ветер, дождь и веснушки, мысли, тело и лицо.